Добрый день! Вы искали лечение Ну, Скорее да. всего, что вас беспокоит боль в спине. Неважно, шейный, поясничный, отдел, грудной. Вообще, с точки зрения восточной медицины, э, спина, позвоночник – это столбец золотых монет. Если у вас монеты стоят ровно, все внутренние органы работают хорошо, потому что они имеют связь с центром, управление хорошо идет, болезни, как правило, нет. Если у вас столбцы эти стоят не очень ровно, где-то зажат какой-то нерв, нарушена какая-то функция, и организм уже не видит себя как целостную систему, а работает так, по частям. Отдельно работает сердце, отдельно печень, отдельно легкие, отдельно левая почка, отдельно правая. Остеохондроз паршивый э, диагноз в том плане, что он сильно не беспокоит, сильно как-то так вот не, вы, не выбивает из колеи. Ну, если разве что не пошли осложнения остеохондроза в виде грыж, в виде протрузии дисков, когда часть диска прижимает нерв, и тут появляется более жесткая симптоматика. Правда, она вас больше мотивирует на то, чтобы прийти и полечиться. А вот то первое состояние, когда просто нарушено состояние позвоночника, оно как-то так особо не тревожит, и люди этим не занимаются. К сожалению, раньше, лет 30 назад, устаходроз стартовал с 40 лет, сегодня детки 10-12 лет обгоняют своих родителей остеохондроз очень сильно помолодел и болезни с ним связанные очень серьезно помолодели. Поэтому, если вас беспокоит боль в спине или вы подозреваете, что у вас позвоночник не совсем хорошо в хорошем состоянии, вы видите контакты, вы можете обратиться, потому что не лечить остеохондроз очень дорого, потому что весь организм распадается. А лечение нужно восстановить питание хряща, чтобы он не подседал, потому что один из них, да, боли в спине, боли в каких-то органах вот, а другое усложнение все-таки, тоже не очень приятный рост начинает съедать. И дети начинают друг активно расти, а вы растете в другую сторону. Не нужно запускать остеохондроз, нужно вовремя его лечить. Тогда вам не придется лечить по отдельности различные болезни в различных кабинетах. Потому что кто-то лечит свой остеохондроз кардиометик, кардиологом, лечит несуществующую боль в области сердца. Это просто отраженная боль из-за того, что там прижат нервы. Кто-то лечит свой остеохондроз в кабинете гастроэнтеролога, потому что пищеварение идет не так, как положено. Кто-то лечит бесплодие в другом кабинете, потому что внутренние органы не могут оптимально работать в том организме, если там где-то прижат какой-то нерв и нет оптимального трофического обеспечения. Кто-то лечит другие проблемы. Вот. Масса проблем исчезает, и масса лечения становится защитно проще, если вы лечите одну проблему остеохондроз позвоночника. Если вы, в принципе, хотите, вы ленивы по своей натуре и не хотите 200 лет отдать на то, чтобы лечить по отдельности разные, одно из 30 тысяч заболеваний, которые сегодня есть, в разных кабинетах врачей, займитесь своим позвоночником.